Друзья, всех приветствую, с вами Дмитрий Анцупов и сегодня мы будем разговаривать с Валерием, это новый герой канала Сансары, то есть давайте я ему позвоню прямо при вас, выясним, что у него за проблема, вообще поймем, сможем ли мы ему помочь зададим все необходимые вопросы и в принципе вы вживую увидите как у адвоката строится первое общение с его доверителем как выстраивается диалог как находятся какие-то векторные точки по его проблеме и я думаю в будущем покажем вообще в режиме онлайн скажем так как данная проблема в принципе решается давайте ему позвоним Алло, да, Валерий, здравствуйте да, здравствуйте Да, это Дмитрий, адвокат Мы с вами, в принципе, заочно знакомы Я думаю, пришло время угу. теперь пообщаться уже более предметно Смотрите, в принципе, цель моего звонка Это понять, что у вас за проблема Немного обозначить, в каком, каким образом я смогу вам помочь Где-то нарисовать так называемую дорожную карту То есть, как мы примерно будем действовать Поэтому, соответственно, рассказывайте uh -huh. все моменты, которые не хотели бы поделиться со своим адвокатом. И иногда я вас буду перебивать какими-то уточняющими вопросами. Ну и uh -huh. по, по ходу разговора мы уже примерно поймем, в какую сторону будем с вами двигаться. Поэтому по порядку uh -huh. рассказывайте. Я, в принципе, весь во внимание. Ну, у нас так получилось. нам, Вам, наверное, рассказывал Дмитрий просто. Ну, попали в такую ситуацию, но у нас нет жилья. Uh -huh. Вот. Сейчас живем, у нас есть участок. То есть, ну, свой купили. Uh -huh. Участок. Стоит, ну, типа, бутовочка небольшая. И вот, живем тут. Так, и, ну, а проблема у нас продавал я машину, у меня был ВАЗ-2114, uh -huh. но ну, это было почти два года назад. Uh -huh. Как раз было время коронавируса, вот это все. И, ну, я ее продал, он, за 45 тысяч я ее продал uh -huh. человеку. Ну, а тот ее перепродал, но я как бы я не знал об этом. А потом Куда-то ее якобы на разборку сдали. А с разборки с этой еще куда-то продали кому-то людям. вот И прошло какое-то время, а у нас регистрация а, в другом месте. А, ну, и где мы живем, то есть там разные места. И штраф я не получал. Ну, мне не приходили, мне не на госуслуги вообще никуда не приходили эти штрафы. Uh -huh. ну, человек э, ехал по обочине, э, там, я не знаю, наверное, целый день он по ней ехал, и каждая камера фиксировала, и э, по полторы тысячи штрафов. И там 35, по-моему, штрафов. 30, В общем, вышло где-то... полторы тысячи рублей, да? Да, да. То есть, по сути, но... больше, чем стоимость автомобиля? Да, ну, там где-то штрафов почти около 50, но у меня какую-то часть суммы, денег списали с карты судебные приставы. И повесили эти штрафы на вас, правильно? Да, ну, я когда узнал об этих штрафах, я обратился сразу в ГИБДД, угу. но там сказали, то, что у меня уже стоит арест на эту машину. А вы ну, из -за этих вам сказали как-то тоже устно или письменно есть какой-то ответ? Ну, я обращался устно, пришел устно туда. А, мне сказали, так так, надо, чтобы снять с учета, надо а, снять машину с ареста. А, как раз вот коронавирус и судебные приставы, ну, можно а сказать, не работают. за вами, а, Нет, я, ну, через судебных приставов я добился, мне дали, ну, я принес договор купли-продажи, сказал, машину я продал, uh -huh. мне нужно ее снять с учета. Мне сказали, от вас нужна справка о снятии ареста. Uh -huh. Вот они мне написали справку, эту дали. Я поехал, ну, через эти госуслуги записался и снял с машины, машину с учета. Мне дали справку, то, что она снята. Вот, но это долгое время длилось, вот это все, ну, потому что да, приставы беда, не беда, работают. У нас, Они были закрыты вообще, ну, приставы, то есть у, у них не было приема вообще. А вы, получается, сейчас сейчас машину сняли с учета, но штрафы также на вас висят, правильно? Да, штрафы также висят. Я писал, ну, в электронном виде. Угу. Да, да, да. Во, во все органы, там, ну, в администрацию президента писал, что такая ситуация, ну, штрафы не мои, uh -huh. договор уже есть. Мне, мне писали, то нужна электронная подпись, то еще что-то, то... ну, так писали, писали, писали, потом, в общем, мне сказали, ну, были отписки постоянно. Uh -huh. Потом мне написали то, что надо обращаться в суд. Uh -huh. Магибеда рассказали. Я обратился в суд, ну тоже в электронном виде, потому что суд был, мы ну, не принимал, угу. там, ну как-то принимали, но непонятно как там было. Я понял. понял. Ага. То есть в электронном виде я вот написал, а не поставил я роспись в этом в иске. Угу. Ну, я как бы в интернете почитал, как составить иск, там, ну так примерно. Угу. Писался штраф там э, не поставил подпись. Мне ну, сказали, нужна подпись. Э, в общем, я еще раз, по-моему, уже по почте вроде бы отправлял заказным письмом. Mm -hmm. Тоже э, письмо куда-то пропало, там где-то около месяца оно в суд шло-шло. Ну, уже с росписью, со всем вот этим. Mm -hmm. э, и мне сказали то, что э, нужно... По каждому штрафу отдельный иск угу. составлять. И, а, так, и, что, а, и нужны фотографии, вот эти копии штрафов. Угу. А у меня, я говорю, мне, ну, мне не приходили. Ну и третье, они сказали, то что по месту штраф административных правонарушений, то есть в Москву, обращаться в суд. Ну, то есть суд у вас заявление не принял, правильно я понял? но ну, он принял, но и отказал. У меня просто было, ну последний вот это мне отказ дали, то что э, по месту штрафов у нас как mm -hmm. раз там проблемы начались, мы вот переехали, и я куда-то потерял этот э, отсюда документы, постановление. Да, ну да, ну там мне да, мне написали, то что надо в Москву именно. Mm -hmm. Куда именно, ну я не знаю, ага. в какой именно суд, там штрафы, ну машина ехала и камеры вот снимали, а да, в какой именно там Москва, Москва такой, область. Такой видите, попался вам добросовестный товарищ покупатель. Угу. Особо себе ни в чем не отказал. Вот ну, Да, ну первый покупатель он был хороший, но он перепродал, Машину. Ну, хороший, хороший, но... ну да, да, но должны были на учет поставить, да. да. То есть они даже продавали, даже не переоформляли, не ну, ставили я не на учет. На самом деле это достаточно частая история. Частая история. Угу. Вы мне сейчас по итогу разговора пришлете там ваши данные, пришлете те документы, которые у вас есть. Я это все подыму, посмотрю, потому что решается угу. она действительно следующим образом. То есть это либо пишется заявление в ГИБДД, а если оно не помогает. Угу то действительно это делается через суд. Но по моей практике, по моему опыту, если заявление написано грамотно со всеми правилами, ссылками на нормативку, то и в досудебном порядке удается эти штрафы переделать. У вас просто единственная сложность, то, что действительно уже есть судебное исполнительное производство, уже есть приставы, ну, в любом случае исполнительное производство нужно будет прекращать. В общем, настраивайтесь по этому вопросу. Не быстрый сразу вам скажу юридический путь, потому что бюрократия uh -huh. у нас как бы имеется в наших государственных органах, но его нужно пройти, нужно пройти, потому что это лучше, чем платить за другого, потому что это вообще несправедливо. И... Uh -huh. Поэтому по итогу разговора прислите мне свои данные и документы, я все посмотрю и примерно уже подсоберу информацию и начнем мы действовать. То, что вы какие-то судебные документы потеряли, это ничего страшного, потому что, ну, есть сайты судов, где все определения, вся информация uh -huh. сохранена. Я все uh -huh. Так, вот uh -huh. еще какой-то, еще вопрос, насколько я знаю, было парочкой. Давайте со следующим. Ну, у, нас, у нас по этим штрафам у нас везде аресты наложили, там на земельный участок, на карты. ну, вот ну какую-то часть. Ну, нужно будет получать документ, что штрафы, все, ответственность за них угу. другое лицо, и уже на основании этого документа исполнительное производство будет прекращено. И уже после прекращения угу. исполнительного производства с вас снимут все аресты. То есть это работает ну, примерно вот так. Угу. И вот э, второй у нас, получается, у, у меня я брал когда-то кредит. У меня, у меня и у супруги есть, но ну, кредиты не оплаченные. Uh -huh. У меня там один кредит, а у супруги, не знаю, сколько, но это... Мы еще знакомы не были, наверное. Вот. И, ну, вот, как бы по поводу себя, у супруги там по сотам, я не знаю, как там, что. Но у меня был кредит, я жил в другом городе еще. Uh -huh. И мне позвонили, как раз было перед Новым годом, не помню, какой был год, позвонили, но это было давно, и говорят, у нас акция, можете погасить задолженность там, в меньшей сумме, где-то, по-моему, 27 тысяч, вот этот кредит. но Они сказали, можете погасить ну, половину, по-моему, я гасил, но у меня ничего не сохранилось. Я гасил, были вот эти коллекторы, они Сколько постоянно звонили. Сказали, я... кредит был взят? Это было, наверное, 2007, наверное, год. А последний платеж по кредиту когда делали? Ну, делал я там спустя время. Ну, прошло время, то есть у меня вот этот ну, долг образовался. Ну, там какие-то долги, там там проценты какие-то шли. И они не позвонили, я не помню, в каком году, наверное, где-то в 2008, по-моему, uh -huh. позвонили и говорят, вы можете, ну, перед Новым годом акции у нас, коллекторы позвонили. Акция, как бы, погасить половину, и все, я ничего не должен. И я оплатил эту половину. У меня уже, ну, время сколько прошло, у меня даже чек, мне больше никто ничего не звонил, вообще, ну, не говор, ничего не сколько говорил. Не платил в 2008 году? Да. Ну, здесь, смотрите, э, Валерий, знаете, как это обычно бывает? А банк какой был? Банк еще существует или уже а, Банк Русский Стандарт, да, вот я хочу связаться с ним уточнить. А он существует еще, да, насколько я знаю, или уже заликвидировал? А, я, я точно не знаю, существует он вообще или нет. Ну вот, поищу, наверное, существует. Потому что бывает обычно как, если банк закрывается, да, не отзывает лицензию, либо просто действующий uh -huh. банк, например, какие-то долги продают они там коллекторам, либо когда у банка отзывают лицензию, он банкротится, эти долги просто выкупают на торгах. Соответственно, люди, которые занимаются профессиональным взысканием долгов, они вообще не заморачиваются с тем, что кто-то там платил что-то, не платил. Им вообще без разницы. Они их купили сотнями, там тысячами эти долги. И веерно заявление разослали по взысканию. Где-то получилось, где-то не получилось. И таким образом они все равно так или иначе в плюсе. По вам, по кредитам, вот вы мне как раз ваши все данные пришлете, я посмотрю. Нужно будет посмотреть на сайте судебных приставов, это в принципе информация для всех подписчиков, на основании чего у вас возбуждено исполнительное производство. Вот если там судебный приказ, то это отлично. Как правило, в большинстве случаев все эти коллекторы банки, они выходят в суд судебным приказом. Потому что это быстро, это без вызова сторон и сразу получаем исполнительный документ. Соответственно, если на основании судебный приказ, то его можно отменить. Да, с восстановлением срока, но я вам напишу заявление. Я думаю, в принципе, у нас получится отменить. После того, как мы этот судебный приказ отменяем, естественно, все исполнительное производство также прекратится. Соответственно, если в этот у нас вариант, то это замечательно. Если там есть судебное решение, то, конечно, будет посложнее, но все равно там есть свои моменты. Просто это будет немножечко дольше займет по времени и чуть-чуть посложнее. Но в любом случае, я вам, я вам скажу и вам, в принципе, и всем, кто смотрит это видео, вы не думайте, что банки такие всемогущие, они, например, не допускают ошибок, не пропускают срок исковой давности, и если там банк подал на вас в суд, то все, караул, ничего не сделаешь, мы же денег должны, мы же кредит брали и так далее. Это далеко не так. У нас есть закон. Закон, во-первых, говорит о том, что и нужно учитывать все платежи, которые были сделаны. Закон имеет право снижать и неустойку, и срок исковой давности трехлетний, я не зря спросил, какого года был кредит, и когда вы <связать> за него последний раз платили, его тоже никто не отменял. И законодатель у нас достаточно жесткий в этом плане товарищ, он говорит, как, если банк сам по своей инициативе, там, по своей глупости, невнимательности, пропустил трехлетний срок и вышел потом взыскивать деньги, то, ребята, виноват банк, денег он не получает. И это как бы не фантастика, это действительно есть. Если кто-то думает, что банк не совершает таких ошибок, да совершает. Банк это у нас тоже огромная бюрократическая машина с разными отделами, со своей текучкой кадров, со своими ошибками. И это, в принципе, не редкость, скажем так. Поэтому, в принципе, Валерий, знаете знаете как, вот, чтобы было понимание, вот вы мне сейчас пришлете э, все данные ваши, то есть меня будут интересовать там фамилия, отчество, дата рождения, если есть какие-то там судебные там, документы по штрафам, там, уже, там номер машины тоже будет нужен, чтобы штрафы посмотреть. Я всю информацию подсоберу, потому что сейчас я могу вам дать информацию такого общего плана, но нам же с вами нужно общаться предметно, уже конкретно по шагам. То есть я всю информацию подсоберу, я думаю мы созвонимся с вами повторно, повторно. И угу. уже я вам детально расскажу, что Валерий, вот такая вот ситуация, здесь мы будем делать это, здесь мы будем делать это. И обозначу угу. сроки и будем ваши проблемы решать. И еще есть, хотели ну, уточнить, может, вы знаете или нет, Но вот есть детское пособие, там, до 17 лет ребенку, угу. до 17. Ему сейчас одиннадцать. И мы ну, обращались, подавали заявление. Нам было отказано. Отправили. то что Писали то, что нет подтверждения дохода. Угу. Ну, мы, я Получается, я работал в такси пять лет. И я работал ну, неофициально. Так, ну, как через парк. То есть, ну, какое-то время я работал как самозанятый, у меня где-то что-то, ну, платил как самозанятый. Ну, там, в основном, когда я самозанятым работал, там, ну, какая-то вот это не помню, какая-то сумма, она же uh -huh. списывается автоматически, там, то есть, там, предоставляют уже какую-то сумму, там. Uh -huh. Вот, получается, ну, я... Долгое время я работал, получается, в такси, и ну, доход не, б, не был официальным. Вот этот отказ, вам его как дали? На бумаге или письмо, электронное пишу? Просто на госуслугах писали, написали, вам отказано, потому что в налоговую нету сведения. Это просто две строчки сообщений. Да, там просто две строчки, то, что нет подтверждения дохода. А супруга, она болеет, она не работает уже давно, потому что мы ну, лечимся. Uh -huh. там, таблетки ну, дорогие. Здесь я, знаете, что скажу, честно говоря, по пособиям я особо много не работал. И там, где вот uh -huh. я уверен, где я там могу дать сразу ответ и помочь, я всегда говорю, да, ребята, вот так и так, надо делать таким образом. Там, где я, например, не уверен и нужно что-то посмотреть, уточнить, выяснить, я всегда честно я говорю, ребят, немножко не мой профиль. Не могу вам сразу предметно ответить Давайте мы знаете как поступим Вы вот на госуслугах вот этот отказ делаете Какой-нибудь скриншот или фото <звы> Мне пришлите его тоже Я посмотрю вообще Насколько они правы Потому что здесь два варианта На самом деле у нас все вот эти моменты про пособие Они сейчас все делаются через МФЦ Что достаточно удобно Они действительно работают быстро Оперативно и качественно есть как бы варианта два может быть Либо они правы И если я пойму, что они правы Я в целом вам честно об этом так и скажу Скажу, что Валерий, ну они правы Здесь uh -huh. вариантов нет А если они не правы, я скажу Валерий Они не правы, давайте будем их действия обжаловать И мы с вами их также вместе обжалуем То есть, они правы. Uh -huh. Понял. Так что вот так Поэтому смотрите, в принципе Мы друг друга услышали мы друг друга поняли, угу. первичное знакомство у нас с вами состоялось. Соответственно, жду от вас документы, и когда будет у меня что-то предметное по вашему вопросу, я думаю, дайте мне пару рабочих дней, я сейчас информацию подсоберу, и мы с вами созвонимся. И пообщаемся уже более-более угу. детально. Угу. Хорошо, я тогда сегодня все соберу, либо сегодня, либо завтра отправлю вам. И вот присылайте, присылайте. 20... 20... Друзья, ну только что вы были свидетелем первичной консультации адвоката и его доверителя. Естественно, все публикуется с согласия доверителя. То есть Валерий дал полное согласие на то, чтобы данный разговор был опубликован и размещен на платформе YouTube. В принципе, никаких возражений от него не поступило. Поэтому, друзья, вот так работа адвоката и состоит, то есть выяснить проблему человека, посмотреть обязательно документы, чтобы понять информацию именно с юридической точки зрения, и дальше уже понять, составить, как у врачей, план лечения, и у нас также план юридической работы. В общем, будет вторая часть видео, поэтому подписывайтесь, следите, и сейчас у кого, может быть, были такие же похожие проблемы, связанные со штрафами на автомобиль, связанные с кредитами, пишите мне на WhatsApp, в описании я оставлю ссылку. В принципе, готов помочь всем нуждающимся. До новых встреч! Как говорится, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад вас видеть всех снова.